убийство. Покраска огромного крыла Мерседеса с баллончика В принципе, я раньше тоже пробовал это делать, но с такими большими крыльями ни разу Посмотрим, что получится Если я смогу, я буду рекордсмен Ха -ха -ха. Попробуйте сделать кто-нибудь Если думаете, что это легко Итак, друзья, такие момент истины Рубикон В подготовке Вазастова Здесь крыло, которое я покрасил Вчера Я даже не знаю, что это. Что за результат? Сейчас вот вместе с вами гляну на него. Вижу кое-где просадки. Ну, оно матовое, потому что еще не полированное. После полировки станет все намного бодрее. Вот, ну, друзья, впервые увидел крыло. Я очень расстроился, потому что видны были следы просадки. Но один раз не надо отчаиваться, надо просто двигаться вперед и пробовать. Попробовал его сполировать. Тонкий слой лака Я добился того, что эти посадки Ушли Как бы, наверное, будет видно Я потом покажу вам конец результат Но пока вот текстура ровная Я надеюсь, что все получится хорошо у меня Фух, я аж весь взмок Друзья, вот, пожалуйста Не верь глазам своим Что называется Точнее, нет, глазам своим нужно верить Крыло у меня получилось Вот, я еще там Финишку не довел вот здесь есть просадка я постараюсь не знаю, навряд ли будет видно потому что нет света просто, ну, просто батарейка разряжена и вспышка не включается чтобы подсветить это действие я не буду полировать полностью потому что неудобно, крыло играет отполирую его на месте просто хотел вам показать что вопреки бытующему мнению о том что покраска баллончиком это все туфта это все стрёмно абсолютно неправда получился великолепный результат даже не побоюсь этого слова великолепно на самом деле ну за исключением этих вот просадок никто даже не подумает никогда что оно было крашено с баллончика с той лишь оговоркой что после покраски баллончиком нужно обязательно полировать то есть вы не сможете добиться нужного глянца это как бы нереально Лак однокомпонентный и сохнет долго. В процессе сушки скукоживается немного верхний слой. И вы должны вот сбить эту самую шершавость, которая получается от сушки, долгой. А в остальном, вот такой вот великолепный результат. Я повторяюсь, мне самому очень нравится то, что получилось. Ну, как бы вы тоже, наверное, согласитесь со мной, результат неплохой. Отличный и великолепный, я хочу повторять это из раза в раз Ну потому что на самом деле доволен Был момент, когда я хотел это крыло положить на землю и попрыгать на нем Потому что были подъемы, горела краска Потом посоветовавшись с, с малярами на канале Олег Днестров Брест на Рации Я дал слой-изолятор при помощи эпоксидного грунта Тем самым остановил воспаление краски Просто ну, попался мне дешевая рыбка, поганая юшка, как говорится, попался мне дешевый грунт никчемный. Этот самый грунт давал сильнейшие подрывы. Можно было только полусухими слоями его класть. Ну, как бы я пробовал даже так, но понимаете, грунт это не тот материал, который можно ложить полусухим слоем. Для того, чтобы получить ровную и качественную поверхность, полусухих слоев мало, там нужен хотя бы один мокрый слой, а положить его мне никак не получалось. В результате. Постоянно шел подрыв, который был остановлен нанесением эпоксидного грунта вот, После этого я крыло замыл ну, Единственное, что конечно, чуть обидно, что вот эти вот э, просадки, контуры шпаклевки я до конца не вывел ну, Просто не хватило силы у меня ну, Лимит терпения был исчерпан ну, Как бы ни был, результат получился Неплохой, но ну, э, всем вот, особенно перекупщикам, я рекомендую экспериментировать, пробовать Вот это такой метод э, покраски с баллончика, я выработал сам Поначалу э, у меня э, не получалось, то есть я очень много соплей навешал Лак у меня тек, э, даже лак базу тянул, в общем было всякого гадкого много В итоге я научился класть лак так, чтобы он держался на поверхности то есть я поначалу пытался дать такой слой, чтобы лак э, сразу стал глянцевым. Это невозможно сделать, потому что как бы, слой получается большой, тянет за собой базу. И все заканчивается плохим настроением. Вот, ничего не получается. То есть самый главный момент это положить лак так, чтобы он не потек. Все остальное как бы не очень сложно. А, предвосхищая а, нападки... И критику, э, вроде той, что э, это все отвалится, все отскочит ничего подобного, все держится. Я наблюдаю машины, которые красил э, уже несколько лет назад, все на месте, ничего не отсушивается, ничего не отлетает. Главное, все делать правильно по технологии, то есть обязательно матовать, обязательно давать риску в местах сцепления, в местах переходов особенно. Скрывать, ждать, просушивать и все получится, нет никаких проблем. Сегодня у нас получился короткий, но очень плодотворный рабочий день Я перешел рубикон в подготовке глазастого крыло готово Практически осталось только полировать его на месте Ну как бы я не стал полировать его в снятом виде, потому что чревато могу заломать Ну в принципе это уже не столь важно Результат достигнут необходимый крыло получилось. Покрашено, вскрыто лаком осталось только его в зеркало заполировать и все я э, хочу еще раз э, развеять те мифы которые э, бытуют среди автолюбителей о том что э, невозможно красить баллончиком я скажу вам так это очень даже возможно но очень очень непросто как непросто э, даже сложного то особо ничего нет, нужно просто понять как это работает и выработать свою такую систему моя система какова я готовлю крыло как обычно то есть подготовка крыла ничем не отличается от подготовки классической детали покраски затем я даю подложку обязательно даю подложку потому что без нее трудно перекрыть сразу цвет баллончиком то есть у меня как бы покраска делится на два в первом этапе я даю подложку замываю ее обязательно и во второй заход я кладу уже базу как бы на базу да то есть на замытую базу того же самого или очень близкого оттенка. Желательно делать, конечно, в том месте, где как можно меньше пыли это понятно. После этого я даю такой слой издалека, очень издалека, кидаю базу таким вот туманом, как бы, чтобы она легла везде равномерно. Сделать это изболочка не очень просто, нужно набить руку. Но я вас уверяю, что в итоге, после того, как вы это научитесь делать, это будет для вас семечки. Даем базе хорошенько посохнуть, Проходимся, липкая салфетка обязательно И вот после этого самый тяжелый и самый ответственный этап, который в принципе ключевой Нужно нам деталь вскрыть лаком Ну я уже объяснил, что даю такой легонький туманный слой, как бы базу, куда вот лак будет цепляться Тем, кому не интересно и кто не любит слушать повторения, пожалуйста перемотайте, я там укажу время Просто как бы... Вопросов возникает очень много по этой теме И многие спрашивали, на самом деле Получается красить лаком э, Как положено и, ну, и получить при этом Желаемый хороший эффект Да, это возможно Раскрывая вот эти вот все тонкости Вы даете такой туманный слой Прямо нежный, нежный, очень нежный Как вуаль Даете ему засохнуть Не схватиться, а именно засохнуть Для того, чтобы он э, окреп Потому что на нем будет держаться весь основной слой в зависимости от ситуации, по мере необходимости, даю еще один такой туманный слой. Как правило, одного хватает. И после этого даю два таких полумокрых. Смысл в том, чтобы лак не потек, потому что лак однокомпонентный, текучий. Очень трудно его удержать на месте. И в то же время нужно его положить так, чтобы не осталось микропор Потому что когда мы даем полумокрые слои, остаются поры И потом, когда мы зашкуриваем, весь лак в таких дырочках получается вот чтобы этого не было, нужно дать таких два полумокрых слоя друг за другом там, В каком-то маленьком промежутке И получается один однородный хороший слой, и лак не течет Самая большая проблема при покраске однокомпонентной базой и однокомпонентным лаком Это э, избежать потеков я еще не работал ни разу двукомпонентными двухкомпонентными баллончиками То есть такой баллончик, в котором капсула Нажимаешь на кнопку, на пипку такую И э, отвердитель э, впрыскивается в баллончик Вот с ними работает вообще, как милое дело То же самое, что с пистолетом Даже, ну, может быть даже легче Потому что как-то в руке Ты можешь прыгать, плясать вокруг деталей, как, как угодно Даже есть такой небольшой художественный момент Нужно видеть, как будто рисуешь картину Я пользуюсь лаком Мотип и его даже можно через час полировать это реально я спробовал Но надо быть очень осторожным чтобы не сорвать зашкуриваем полуторно или ну, лучше даже двухтысячный потому что полуторка она такая жестковатая чуть шкурка и заполировываем все результат великолепный сказки о том что шелушится подрывается откалывается там от, отлетает все неправда не верьте там все все нормально все работает все четко все держится то есть разницы от покраски камеры если она, конечно, есть, то она минимальная. Главной целью этого видео как раз-таки и было развеять миф о том, что баллончиком невозможно качественно покрасить э, машину. Я вас уверяю, можно, реально. И я это лично выполнял, ну, может быть, немного сотен, но много десятков э, раз. И, конечно, не с первого раза у меня все получилось, нужно понять, как это все работает, нужно выработать какую-то свою схему, но, уверяю вас, в тот момент, когда вы поймете, как это делается, и у вас получится это в первый раз, все, начиная с этого момента какой-то локальный ремонт, покраска кузова своими руками для вас перестанет быть проблемой абсолютно. Это, конечно, не панацея. Баллончиком машину полностью перекрасить, если и можно, то, повторюсь, это, ну, не знаю, неимоверно трудно. Но я хочу вас уверить в одном. Все, что касается машины, это и ремонт ходовой, и ремонт мотора, и диагностика, и э, покраска, рихтовка. Все... Вполне можно делать своими руками. Главное, чтобы было для этого желание. То есть, если, если вы хотите отремонтировать свою машину своими руками, вы это без проблем сделаете. Благо, огромное облегчение для нас это YouTube. Есть масса роликов полезных, из которых вы можете почерпнуть море информации. Говоря конкретно о кузовном ремонте и об автопокраске. Ну, в принципе, основная масса участников проекта это подписчики дяди Олежи. Тем, кто еще не знаком с его каналом, я настоятельно рекомендую вот по этой ссылке перейти и подписаться на канал Олег Нестеров Брест. Это наш генеральный партнер, дядя Олежа, это мой друг и человек, благодаря которому наш проект существует в том виде, в котором он сейчас есть. Ну, человек талант, просто, легко, доходчиво и внятно ä, преподносить ту информацию, которая на самом деле просто необходима начинающему для того, чтобы отрихтовать, зашпаклевать, загрунтовать, покрасить, в общем провести полный цикл э, ремонта кузова своего автомобиля. Это лишь респект, то есть тем, кто еще не знает о канале Олег Нестерова Брест, я настоятельно рекомендую его посетить. И на этом канале вы найдете огромное количество информации, необходимой для того, чтобы своими руками отремонтировать кузов своего автомобиля. В общем, друзья, особенно этот метод будет интересен, конечно, перекупщикам. Белым перекупщикам, черным. Включайте э, ролик и уходите от экрана. Это не для вас. Я с вами не дружу, и вы мне не товарищи. Для таких вот маленьких локальных ремонтов способ абсолютно подходящий. Без всяких сомнений, не верьте никому, кто у вас будет потом переубеждать. Все работает. Покрасить крыло, покрасить пятном дверь без проблем. В дальнейшем я сниму маленькое видео, как переходом локально на кузове покрасить. Все прекрасно получается. Теперь во второй части этого видео я хочу поговорить о том, о чем по-хорошему нужно было поговорить еще в самых первых выпусках. Потому что приходит очень много вопросов по той теме, которую я сейчас подниму. Она актуальная, она злободневная. И вопрос на самом деле интересует очень-очень многих. Я хочу поговорить о двойниках, потому что очень многие участники проекта спрашивают о том, что же такое двойники, что это такая за непонятная штука. Я вам скажу коротко и ясно, двойники это зло, это гадость и связываться с ними не стоит. Это мое категорическое, незыблемое, непреклонное мнение. Не надо связываться с двойниками. Двойники в 99 случаях из 100 это угнанные, отобранные, отжатые и, в общем, криминальные машины. Один случай из 100 я оставляю на тот момент, когда человек покупает машину, то есть у него есть документы уже на определенную машину, он покупает донора под нее и на этого донора ставит номера шасси со своей машины. Но опять-таки нужно понимать, что это криминал и вас, скорее всего, Экспертиза спалит, и у вас машину отнимут. Связываться с двойниками не стоит ни в коем случае. Я могу говорить об этом уверенно, потому что сам попал на двойника в свое время. Это мне стоило больших денег, я очень много потерял. И потерял я не только деньги, но и веру в людей. После этого случая я стал как лис, осторожным. И, не знаю, без оглядки, уже никогда никому верить не буду. Но это как бы лирика, это отступление. Что я знаю о двойниках? Двойник, я повторюсь, это угнанная, отобранная, ну, вот, в общем, машина с криминальным прошлым. На нее переваривают номера кузова от той машины, которая э, находится на учете в ГИБДД. То есть э, машина какая-то, ну, скорее всего, она уже по дорогам не ездит, хотя говорят, что бывает и случаи, когда две машины одновременно присутствуют на дорогах. Это, да, в принципе, возможно, если под номера шасси, под делом ПТС, в этом случае... Одна машина находится, например, в Тагистане, вторая в Москве, в Петербурге, но неважно где. Теоретически по дорогам могут одновременно есть две машины. Кто знает, кто владеет информацией о двойниках, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, обсуждайте и делитесь с нами вашим опытом надеюсь, что это не ваш горький опыт, как мой но вот, э, тему нужно развернуть и моя цель на самом деле такова, чтобы никто из участников нашего проекта не попал на двойника и не имел тех проблем, которые в свое время отгреб я то есть как это происходит есть машина, которая э, попала в аварию сгорела, утонула, ну в общем, по какой-то причине стала непригодной к использованию у этой машины вырезают номера шасси берут ее документы и номера кузова вваривают в ворованную машину, либо перебивают номера на краденной машине под документы. То есть получается две схемы: по одной из схем под существующие документы перебивают одну машину, во втором случае в ворованную машину вваривают вырезанные номера и под нее подделывают документы. Я попал на тот вариант, когда выпиленные номера были варены на наворованную машину и что самое странное. Как бы бытует мнение о том, что двойник это та же самая марка, та же самая модель В моем случае я купил двенашку, а двойником она была девятки Не знаю, ездила или когда-то была в стародавние времена Одним словом, двойником моего хэтчбека, моей двенашки, была девятка Мне прям показал гаишник на компьютере в базе данных сидящую такую машину В случае, когда человек попадает на ту машину, у которой были вырезаны и вварены номера Ему ее скорее всего оставляют Потому что э, гайцы не могут найти Старого хозяина Эксперт только выясняет то, что номера выпилены И вварены и, и в этом случае э, Если опять-таки по каким-то признакам там, По внешним признакам или, или почему-то еще Хозяина не найдут э, Машину оставляют э, бедлаги, которые я купил И в дальнейшем он поменяет на ней кузов Блок цилиндров И тем самым ее узаконит Просто, ребят, на ваши вопросы о том что такое двойники, я говорю, двойник это ворованная машина. Все. Я даже не хочу вдаваться. Там масса способов. Пожалуйста, поделитесь ими в постах, в комментариях, озвучьте ваше видение этого вопроса. Я более чем уверен, что у многих есть конкретная информация по поводу того, как получаются двойники, и что это такое, что такое за это проклятый невиданный зверь. Я надеюсь, что не из личного опыта, но мир слухами полнится, и многие, наверное, так или иначе сталкивались по жизни с этим вот э, мерзким и э, очень неприятным явлением как двойник не, не поддавайтесь на уговоры тех людей которые говорят вот двойник это дешево там можно купить там замутить нет, двойник вам не нужен абсолютно ненужный вариант который вам принесет только проблемы только головную боль и вы просто можете попасть реально на большие деньги возможно кто-то там знает схемы которые проходили так или иначе но это как бы бабка над и сказала и шанс попасть на большие деньги, он велик Так что оставьте двойника там, где он есть Если вы знаете, где его можно найти И не связывайтесь с ним Вот, друзья, надеюсь, сегодня у вас получилось познавательное видео В котором мы охватили две такие как бы, ну, несовместимые темы ну, Какова цель проекта? Донести до его участников максимум полезной, нужной и э, интересной информации О автомобилях в целом Проект ориентирован не только на тех, кто хочет заняться перекупкой он ориентирован на всех автолюбителей И для тех, чья жизнь тесно связана с автомобилями, с ремонтом, с эксплуатацией И вообще всем, что с ними связано Друзья, я как всегда жду ваших комментариев, отзывов, предложений Давайте в постах максимально раскроем этот вопрос по поводу двойников И донесем до всех, что ж такое двойник У нас тут скорее всего началась осень Нормальная такая, в кавычках, погода нордовская до Англии напрямую 70 километров и погода тут э -э, сродни погоде э, в Туманном Альбионе. Желаю всем доброго времени суток, хорошей погоды, хорошего настроения. Всего доброго. Пока.